с вами нужно обсудить. Мое самое любимое это дыхание. Правильное дыхание это основа здоровья жизни. Итак, между здоровьем и дыханием существует самая прямая связь. Вы можете привести мне кучу примеров, написать в комментариях, отправить лично. Мы можем с вами с удовольствием обсуждать эту тему. я пока пользуюсь своими наработками своим 14-летним опытом преподавания. Неправильное дыхание способно не только уступить, но и вызвать многие заболевания. Научившись дышать правильно, вы будете оказывать глубокое воздействие на свое физическое. умственное и даже эмоциональное состояние. Ну, то есть, как обычно говорят, да? Стоит стресс, мечтайте надести, душить и, как бы, все хорошо. А вот существует небольшая проблема. Я очень много попалась и, собственно говоря, нашла что Вернуть себе, отправить ее механику на себе жизнь, на себе здоровье, да, и максимально выполнить счастливый минут нашей жизни, да, без можно долголетия. Да. Но, но, но, но, но. Сначала разберемся, как работает дыхание. Какие существуют типы дыхания? Есть дыхание ключичное. А, обратите внимание, да, сейчас нужно произвести небольшой тест на себе, на друге, на друге, на окружающих, на сотрудниках, как вам вызывать. Это отличное дыхание. Вдох происходит за счет поднятия включиться. Ну, то есть, ну, так очень. На выдохе она поднимается наверх. И вот таким образом осуществляется такая очень приемлемая, то есть полезная подача кислорода в ваш организм. Ну и что приятное, что при таком диафрагмальном дыхании напрягаются мышцы живота, то есть ваши мышцы прямая, пресса всегда в тонуще, у вас осуществляется естественный внутренний массаж. Дышать, легче, а самое главное самочувствие улучшать. улучшается эмоциональное состояние и настроение. Но обязательно понаблюдайте за животными и маленькими детьми. Просто под Вы заметите, что они дышат животом. Ну, как говорят, да? В, в жмотке, конечно, все понятно. Они дышат свои природные естественные потребности. Что же происходит с детьми? Почему в какой-то момент они забывают истинную природу своего свой организм и начинают дышать неправильно и неэффективно. Переходят с брюшного дыхания на и я заложен этим встретить. Это мой естественное объяснение. Когда степи лекармливают, постоянно переполненный желудок, кишечник блокирует диафрагму. Ну, то есть, в диафрагме просто нет места, чтобы опуститься, чтобы сделать этот Из-за извиженности она начинает атопироваться. Диафрагма – это тоже мышцы, ее надо включать. Ее надо включать, чтобы просто правильно дышать, чтобы у вас просто элементарно, в стране. Мужчины и женщины в погоне за голосом и сдерживают естественное присущее отрождение в форме нужного тканя. Жмот все ну, и, и дышим, как на клетке! И дышим, как на Но диафрагма также она сжимается, она прижимается. А, естественно, на росте, на стороне таким образом уменьшается. Заканчивается не то, что нужно, не происходит. Естественно, не приводит массаж на кем Мы знаем, зачем? Естественно, механизм Эмоции, Мы с вами, наверное, проходили э -э, центральную гневную систему Обыденно Поэтому, да, на дыхание воздействует на эмоции, беспокойство Помните, как вы дышите, когда у вас что-то беспокоит? Гнев, страх и другие стрессовые состояния подсознательно активируют поверхностное и частое дыхание Время дыхание диафрагмы действует на сердце как Просто представьте Массаж сердца, естественный внутренний массаж сердца. Понимаете, как важно научиться диафрагмальному отдыханию? А теперь давайте перейдем к практике. Вы можете делать стоя, лежа, сидя, готовя, да? Мою посуду, палец в душе, абсолютно не важно. Вы же дышите всегда, и вы должны всегда дышать правильно. Вы же живой организм. в окей. Итак, вспоминаю, что я до говорила. Диафрагма — это насос, который, опускаясь, Вкачивает вас воздух, а поднимаясь, выкачивает из вас воздух. То есть, опуская диафрагму, я поглощаю сторону, поднимая диафраг, я выпускаю газ, со всякими естественными э, процессами газообмена, которые там для меня происходят. Чтобы помочь укрепить мышцы диафрагмы. Максимально опустите диафрагму на вдохе, сдавливая слегка круглую клетку. Чтобы активировать гнижевые мышцы. Вместе с выдохом поднимите свою диафрагму максимально вверх. И, продолжая задавливать ладонями ребра, помогите мозгу поднимите ноги. Должно быть такое ощущение, как говорил участник Владис, чтобы все легкие из себя умерли. Еще раз. Глубокий вдох, опуская диафрагму. Да, и на А впоследствии именно вот это дыхание добавляйте во все упражнения данного курса. То есть обязательно на вдохе вы всегда диафрагму опускаете вниз, а на выдохе всегда поднимаете диафрагму наверх. И я жду ваших результатов, я жду ваших отзывов и я жду ваших успехов и побед. Всем спасибо, с вами была Кристина Линска и ее обучающий курс «Новая школа Flexibility». Всем пока-пока!